Учебное занятие. Порядок создания пользовательского блока в программе EquipCAD. В этом обучающем занятии будет проведено пояснение порядка создания пользовательского блока в программе EquipCAD. Создание пользовательского блока. Для начала необходимо вставить или создать контур оборудования или контур и 3D модель на чертеже AutoCAD и убедиться, что масштаб вставленной модели соответствует масштабу чертежа. Обязательное требование для добавления пользовательского блока – это контур. В виде прямоугольника выполнен с помощью объекта «Линия» или «Полилиния», являющиеся внешними габаритами оборудования, размещенные на слое «План». Требования к слою «План». Требование к слою «План». Цвет слоя – красный или единица. Название слоя – план. Требование к названию оборудования. Цвет текста – по слою. Высота шрифта надписи – 100. Стиль шрифта – стандарт. Шрифт – txt.shx. Коэффициент сжатия – 0.65. Тип элемента – текст. Многострочный текст запрещен. При наличии 3D-модели ее следует располагать на слое 3D. Требования к данному слою. Цвет слоя – 8, название слоя 3D. Для добавления пользовательского блока в проект необходимо в разделе «Конструктор оборудования» или в плавающей панели «Команд» нажать кнопку «Создать пользовательский блок». Выделить контур оборудования на слое «План» и при наличии 3D-модель и нажать «Enter». В открывшемся окне «Вписать характеристики блока» и нажать кнопку «Сохранить». Наименование – единственная обязательная характеристика, но рекомендуется вводить все характеристики для корректного описания спецификации. После сохранения характеристик блока ее можно сохранить в отдельном чертеже и использовать в других проектах. Перед формированием спецификации необходимо добавить нумерацию оборудования с помощью кнопки «Нумерация» в разделе «Нумерация» и «Таблицы» или в плавающей панели «Команд». Далее необходимо сформировать спецификацию в EquipCAD и отправить ее на портал EquipMe. Для отправки на портал спецификации с пользовательским блоком необходимо в всплывающем окне «Отправить на портал все оборудование» нажать «Да». Программа автоматически присвоит номер спецификации. Номер соответствует номеру спецификации на портале equip.mi. На портале equip.mi зайти на вкладку «Спецификации и коммерческие предложения», найти номер присвоенного ID и перейти к спецификации на портале. Загрузить логотип, проставить отбавочный процент, сохранить в Excel. Файл Excel автоматически загружается в папку загрузки на вашем ПК. При желании можно сохранить Excel с изображениями, без изображения или в формате ГОСТ. На этом занятии мы рассказали о добавлении пользовательского блока в программу EquipCAD.